Мино, мне не все равно! У певца диагностировали двустороннюю пневмонию. Также опасную инфекцию подцепила и партнерша виника по танцам Елена Шаптенко. Информацию о болезни звезд сообщили в эфире танцевальной программы, участниками которого они являются. Согласно словам ведущих, заболевший Виник должен был продемонстрировать свои танцевальные навыки. Превратившись в главного героя известного украинского советского фильма «За двумя зайцами» Сверида Петровича Голохвастова, но, к сожалению, из-за пневмонии певец показать себя в новом образе не сможет. Как рассказал кумир миллионов, у него диагностировали двустороннюю пневмонию, которая была вызвана инфекцией COVID-19. Также Виник отметил, что чувствует себя очень плохо и ослаб настолько, что даже не может устоять на ногах более 10 минут.